Uh, трейлер пошел. Wow, Воу, <связать> нифига, так сразу. Uh, стоп. <связать> Что мы тут видим? Здесь uh, мы, получается, видим Квентина вроде и Ворона. Или это ребенок? Это ребенок Ворон? Он напал на ребенка, потом он выбежал и на Квентина напал. Он должен в uh, сарай. Вот этот сарай, который я wow, нифига, вот так. Я по нижней мере глядела. едет. Во, вот эта надпись. Обожаю её. A... Подожди, нет. Подожди, что? Как коротко называется? Да, Вороничи. Так, добро пожаловать a в прессе 2. Вы будете a journalist играть с Куэнтином. Вы будете рассказывать, что происходит. Вот этот скрин, который нам показывали. Полиция. Мы будем искать детей, причем детей разных, то есть у нас, получается, будет не только дочь и сын соседа, у нас будет как в мультяшной версии, как в мультике много персонажей, то есть, скорее всего, будут продать разные дети. Мы будем рассказывать, что происходит. Но... Мы можем, Мы не можем сказать полиции, потому что у нас нет... Доказательства пока что. Trust... No. У нас есть различные персонажи. Тоже злые и загадочные, которые проживают в этом городе. Воу, нам наконец показывают их рабочую анимацию. Вот. Мы точно так же, к нему будем прятаться, он точно так же, как и соседы будет. Можешь взять его оружие. Так, полицейский. Полицейский, полицейский. Он стоит тут, мы можем украсть кончики рассказывать различные вещи. Так, пончиком мы будем отвлекать собаку, которая находится у мэрии, насколько я понимаю, да? Вот, правило, да. Господин Марк. Да, это господин Марк. Который там все это нефидомно, здание проработанное, конечно. Воу. Мы прям будем рассказывать ловушки по всему городу. Видимо, все эти люди будут взаимосвязаны. А, так, машина. Это мы видели. Сосед машины в музее своем. Отлично. Мы поднимаемся наверх. Get Он на свой... Отлично. Вот. И наконец-то нам дали дату игры. А Плюс 7 я, конечно, ошибался. Но в целом просто ее перенесли, насколько я понимаю. Потому что игра получилась очень масштабной. И, скорее всего, у нас получается будет еще одна альфа, которая выйдет уже ближе к Новому году. Поэтому все-таки будет что-то ждать. Ладно. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Почти с по поводу данного трейлера и в целом самой игры. Понравился он мне не понравился. Всем был я, Алекс. Всем удачи, всем пока.